Апостол Павел писал, что мы не под законом, но мы под благодатью. Но люди ошибочно думают, что апостол Павел писал также и о законе Христова. Но я хочу заверить вас, мои дорогие друзья, что Иисус Христос, Он не был фарисеем, Он не был законником, но Он пришел, чтобы исполнить закон. И Иисус оставил нам новый закон, новые заповеди. Это Христов закон, который записан в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Закон Христа это закон благодати. И все, что записано в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки от Иоанна, это нужно соблюдать, ибо это закон Христа. Люди ошибочно полагают, что соблюдать слова Иисуса Христа это закон. Они говорят, это законничество, и ты Фарисей, мой милый друг. Иисус сказал, Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет в себе судью. Слово, которое я говорил, оно будет судить тебя в последний день, мой милый друг. Если ты считаешь, что ты под благодатью, то ты будешь исполнять все слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. И ты будешь повиноваться Иисусу Христу, потому что Дух Святой дается тем, кто повинуется Иисусу Христу.